Ча, подожди, Гей, чё снимаем? Да. Долгая. Небаи. Офу вообще. Да ладно, мы просто при вас хуячим. Репчик на строчке ложим, глазом зрячим, зрячим и видим Ок. Чё кто первый будет? Ты, я, ты, ты, ты. Да не за я зачитаю тот куплет, я его помню. Кто-то зарабатывает жизнь, кто как может. Кто-то сушит морду в порохе, а кто-то не может. Я вот, например, с пацанами сижу и ему темноты, на надпись на груди. Буду вечно молодым. Кто по два кто по два, а мы с пацанами. на пасы все вывозим. 8. Иногда природу, иногда и химию. Расскажите нам, какие мы плохие на времена. А слушай, у кого-то на груди, а не да сей. У кого-то на пальце, фонтаке, и жестко выносить. А я чего? Ай, ай. Ай-ай. Это не прищучить. Жестко на побочить. Ребята, это тип вообще нихуя в жизни не доносит. Кто не понимаешь, сколько раз ему можно доносить. Это тип вообще жесткий, его надо жестко выносить. Угаси. Вот так, нихуя, да бу все, ебать. Просто что не знаю. Ну придумай что-нибудь, вот так. Никуда хуйня не выпадет. Просто сейчас вынеси, чтобы у тебя в массе. Просто нихуя. Подминушь что-нибудь защитишь. Нам что-нибудь раскореешь. Оператор понимает чист. Выключи ее нахуй, бля. Не, нахуй, не включай. Нормально, все. Ебашит наш рэп ну а чрт, а? Слушай, а че за че застрел? Заберем не то, что денег нихуя нет. Чем живем. за то, чем мы живем. Я бы сейчас за буликом сходил, задер, замазал, забил, покурил. За души от души. баный пацанам, Ну тут нет кусания. Булик и нет. Кристал хуярит, бит. Бит, зрит. Хуярит так, как будто было набить, давно на пике. на за бит. Короче, такая хуйня, пацану. Я не говорю, надо просто по району ходить, надо этим районом жить. Поселок Северный, это покая и больно. Не то, что ты, дай, ты убери меня. Нормози. Да?